Одна мишень где-то вот здесь Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tation. что-то у меня камера так повернута. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Это том Rейдер, Tom Rейder. Райс у том рейдер. Она же Ларк Рот, Она же Восстанет раскинется гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово Райс. И не удивляйтесь, что мы сейчас у бабы яги да Да-да-да, да, да. -да, -да, -да. Надь, привет, как у тебя тут дела. И мы сегодня до забираем все наше имущество, которое здесь везде валяется. Дополнительно мы с вами, так уж, по иронии судьбы и с легким паром, забираем вот эти два последних сообщения от Бабы-Яги. Одно из которых мы точно знаем, где находится. Так, Лара, можно, пожалуйста? А, точно. Это же открывается с другой стороны. Я просто сейчас вспоминаю, где тут что находится, все. Так. Там же мы сюда сколько не заходили, помните? А? Помните, сколько не заходили сюда, молодцы, я тоже помню. От камешка был. А, сука, что это? Там же лестница наверх. Стоп, стоп, стоп, что? О, ну это винтовочные. Это леч, а, там лечился не уже. Давай лезь наверх. Кстати, я э, посмотрел гайды и посмотрел парочку карт. Они у меня сейчас на телефоне отдельно открыты. В общем, я более или менее разобрался, что надо делать нам с вами с мишенями. Я нашел их оставшиеся. Я их еще не стрелял. А, и что делать с этими платформами. В общем, там нужен не просто прыжок. А прыжок что-то вроде прыжка веры или что -то. Ну чтобы Лара прыгнула головы вниз нырок сделала. Проблема в том, что я не знаю, какая кнопка у меня включает нырок. Будем ее снять. Сегодня будем заниматься по сути вот этими все добавочными частями испытаний. То есть, ну ничего в этом сложного, конечно, страдов я не наблюдаю. Отлично. Сейчас доедем до зоны, где мы с вами. Во-первых, заберем первое послание. Там же, помните, без крюка не пролезешь. Вот он как раз-таки у нас здесь. Проходик. Лара, давай, сориентируемся. Сориентируемся. Отлично. Так, и вот нам сюда. Вот и добрались. Можно послушать. Остался я один. Остальные бестелесными духами бродят по долине. Они уже больше не люди. Они носят знакомые обличия, зовут на помощь голосами моих мертвых друзей, но я не верю их лжи. Благодаря мечу я держу их на расстоянии и усмиряю тех, кто никак не хочет замолкнуть. Я пытался вывести людей в безопасное место. Правда пытался. Но кто-то завалил туннели, ведущие в город. Осознав, что выхода больше нет, мы набросились друг на друга. Где-то на скале сидит безумец с луком и отстреливает птиц, которых я отправляю с записками о помощи. Призраки возвращаются. Их слишком много. Никто не уйдет из этой долины живым. Может, оно и к лучшему. Пусть эти мои последние слова послужат предостережением. Перевожу. Инфекционная болезнь, вызванная поражениями, спорами. Китишградцы заблокировали сюда зоду. Всех, кто находится там, оставили помирать. Вот тебе и пророк. Вот тебе и святоша. Да, Яков? Остался я один. А, извиняюсь, да. Камера! В общем, Яков та еще манда. Как казалось. Давай залезай, Лара. Яков та еще манда. Вместо того, чтобы разработать лекарства. Яков, Яков, ле... я надеюсь, что от этого не пострадал. Я почему-то Минуточку. Давай, Лара, залезай. У меня такое ощущение, будто кто-то сейчас не пытался названивать. А, да, кстати. Ну, под конец я прочитаю комментарии, ваш, конечно, естественно, ребят. Потому что. Сейчас пошли комментарии, я теперь понимаю, почему я заикнуло. У меня телефон начал сейчас принимать ваши комментарии. Ну, сегодня в воскресенье я записываю. Еще не знаю, наверное, возможности у нас даже с блендером не получится, если лар будет затягиваться. Ну, разберемся. Потому что. Сегодня надо будет по делам, конечно, съездить по одному местечко. Так, у нас с вами еще осталась вот эта гребаная головоломка. Давай, ларич. а Ну ладно. Можно как-то по-другому смогу дозабраться, кстати, опять же, стоп-говоря. Все же может быть, но все же зарастает. Так, ты тут не залезай, да? Давай, Лара, вперед, вперед, бросаем, бросаем, бросаем. Залезай ты уже. Просто я хочу зачистить эту зону целиком, чтобы вообще мне просто по не слить больше с ума. Сами понимаете. Зона бешеная немножко. А может здесь, эти с крюком получится? Давайте попробуем. Почему, собственно говоря, нет? Да, здесь вот эти платформы, они нам дают очень много проблем. Но с другой стороны. Что мешает мне сейчас просто воспользоваться крюком. или еще лучше, может где-то здесь есть возможность натыкать все этой чертовщины. Я-я-я-я-я, держись! Крофт. Ладно, наверх. Просто я хотел сразу попасть туда, но не дала мне система сказала не готов ты еще для такого без креди готов маленький ты еще а я это не маленький все стоит все на местах проблемы со нет надо насчет вот этих платформ все-таки поднять как мы с нами в прошлый раз сделали так это у нас есть и вот так вот проскакать по ним Проблема в том, что это время, время и непозволительная роскошь. Замедли бы все вот это как-нибудь бы. Давай, давай, давай, давай. Да почему ты не цепляешься? Все. Надо с этим заканчивать. В общем, ребят, игра мне говорит, не видать тебе того. Ладно, не будет бедать. Не будем видать, значит. Потом заберем, будет еще по возможности. Мы сейчас отправимся с вами в долину. Будем сейчас заниматься изучением всякой херни. А под херни, я понимаю остатки. смотрите, нам просто. Поймай на МК постоянно. Нам остается здесь только вот. Вот. Только один документ. Но я до него добраться просто физически не могу. Может там есть какой-то лайфхак, который я просто не понимаю, или может что-то не то. Может на скорость, может, на тайминг. Не знаю. Может я один как-нибудь запишусь, без возможности. Надюш, как тебе тут делать? Что делаешь? Пишешь? Общаешься. Она даже что она, говорить не хочет. Ладно, отправляемся. Давай без заками. Ой, Это полуавтомат там только. А здесь недоступно, да? Только у полуавтоматов. Подожди, а это не полуавтомат у меня, что ли? Ну ладно, не будем лезть уж полуавтоматические настройки. Отправляемся... Сейчас мы отправимся в киотермальную долину. Геотормашку? Так, где она у нас тут? Вот она. Отправляемся в геотормальную долину. У Я нашел вот такую карту, где находятся все наши мишени. Так, давайте сразу определять. Я сразу покажу, где что находится. Вот здесь одна из первых мишеней была. Здесь мы ее убрали, это я помню. Вторая была у медведя, мы ее убрали. Не может быть, я там быть не должно, я там смотрел. Так, одна мишень, говорят, что находится вот здесь. Так, э -э -э. в городе было две мишени, но мы их обе вот здесь и здесь убрали, это я помню. Одна находилась под мостом, это я ее помню, убирали. -э -э. Здесь была еще одна мишень, мы ее тоже снимали. Стоп. Подождите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. стоп. Вот здесь две мишени. Вот тут две. Показываются. Ну, быть того не может. Так, стоп. Одну я точно вот здесь снимал. Получается, оставшиеся две мишени доходили все это время в городе? Ну пошли. Погнали. Итак. Значит, говорите... Одна мишень где-то вот здесь. Ты серьезно была все это время здесь? Нет, я конечно понимал, что они все где-то может быть в городе, в Тории все-таки логично, молоднях Испытание пройдено Это было последнее что ли еще? Она была все время здесь И это была самая последняя Мишень в самом начале Ладно, ребят, но это, если что, еще не Самый повод для бомбежа Знаете почему? Какой самый настоящий повод для бомбежа Ой, я вам сейчас скажу а Я даже его сейчас покажу Мы сейчас еще в одну местечко отправимся Но предварительно Так, где у нас Ближайшие прыжки Хорошие а у нас есть три зоны с прыжками. Три зоны с прыжками. И Лари нужно научиться как-то прыгать. Я не знаю, как она будет прыгать, но надо ее как-то заставить прыгнуть нормально. В этом проблема. Кстати, здесь наверняка какие то ресурсы, там патрошки что-нибудь ничего валяются. Надо посмотреть. Есть вот одна верхушка, но да тут добираться очень долго, каждый раз муторно. Поэтому нужно сначала разобраться, как нам с вами прыгнуть правильно. Так, давай-ка вот здесь мы с тобой спустимся аккуратненько. Молодец. Здесь есть несколько зон с прыжками Это тоже, как, крути, атрибутика дополнительная <вс> Которая нам полезна будет То есть сегодня мы, по сути, выполняем вот эти вот локации Так э -э Or, где Она где-то вон там у входа. Вон там будем сейчас ее проверять Я в принципе, вон там вдалеке была еще одна вышка До которой просто вот добираться очень легко Давайте там, конечно, наверное может, еще найдем еще одну какую-нибудь полезную Я не возражаю, привет Кролик, кролик с нами бежит Давай, кролики-птицы Лара Кров покоряет небеса О, я оленя не спугнул Да ладно, тут сразу резит, обидает Покушать зато Так, где-то здесь была Был прыж... прыжковый трамплин, вот он Здесь просто очень легко научиться Этому заразу и у нас проблем в теории не возникнет, если я все сделаю грамотно. Лара, отпусти, пожалуйста. Спасибо. Так. Где ты вышел? Ага. Залезаем и пробуем. Здесь нужно сделать такой прыжок, чтобы Лара прыгнула. Э, как бы ласточкой. Как бы ласточка напрыгнула. Если все получится у нас, то это прекрасно. Кстати, такая хорошая графика. Мне реально нравится. Она очень красиво смотрится. Ну и как мне прыгать? Может, здесь есть, кстати, инструкции. Может, в инструкциях реально посмотреть. Так. Бой, обход, препятствий. Нырок. Спрыгните с нависающей на водой платформы. Находясь в воздухе, быстро нажмите правую кнопку. В общем, здесь есть инструкция, оказывается. Буквально бы, а я где нее не реагировал. Гениально! Вот так оно и работает. Ладно, тут еще ближе. Значит, с этим разобрались. Следующий находится вот на той башне. Потом пойдем туда, потом отправимся наверх, а потом отправимся заниматься тыквами. Да! Самое сладкое я оставил напоследок. Бомбеж будет эпических масштабов. Так что запасаемся попкорном. Кстати, если не будете его жарить особо в масле и с сахаром поливать, то это будет, по сути, диетический продукт. Вот такой образовательный контент у нас. Так, а где нарковая зона там? Я не совсем понимаю. О! Откаб. Бан его мясо я бы не отказался. Это я заберу. Нет, ну не бросать же мне дело хорошее мясо в конце концов. Р -р -р, логично, логично. Пусть будет, Повал полежит, повялится у нас. А мы тем самым его немножко облагородим. Пока саду прыгаем. М -м. Кстати, интересно, Как местные воды влияют на вкус всего остального. Плюс здесь где-то находится якобы испытание, которое я должен якобы сделать. Он вернулся из башни. Прошлой ночью пришел с Яковом. Еще не в себе, но ран нет. Чудо, что стольким удалось выжить. И за это опять надо благодарить Лару. Надо... Спаси... Спасибо. Спасибо. Нас благодарят. Наконец-то нас признали. признали. Молодычицы морской здешней. Так, это костерочек. Это не то, что нам пока нужно. Здесь есть союзник, который дает мне задание. Проблема в том, что я не знаю, где этот союзник находится. Но это черт с ним. Вот где он? Вот скажи, вот где этот... Где? Вот где он? Вот скажите мне, где этот союзник? Они говорят, что он буквально поблизости. Поблизости где? Союзничек, ты где? Я тебя не вижу, покажись. Так это ты пришла с Яковом? У меня к тебе просьба. А сказать, что Эй, я тут, в гребаной хижике наверху, в закрытом пространстве, ты меня увидишь, поднимись по дереву. Не могла. Вот народ, что с вами такое? Можете хоть скрас спазать? Сюда иди сюда заходи. Еще искать тебе пришлось. Я тебя ищу уже 10 эпизодов, как минимум. Чем я могу помочь? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. Допустим. В долине есть еще старые потайные места. Гробницы. Ты, наверное, Открыты видела все. охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей. Не Это работает. Нюдь не суеверия. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. И Сейчас золото. Сейчас нам эти знания нужны как никогда. Лет десять назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Да все открыто. Разведчики говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. Расскажешь, что ты там видела? Да, Конечно. пожалуйста. Эти знания принадлежат твоему народу. Вот, у меня есть немного старинных монет. Если ты ценишь золото, я отдам по одной за каждый найденный тобой секрет. Я сделал ее задание, но она не хотела сказать, где она. А еще говорили, что ты так вот ищешь? Что ты ищешь, эти гробницы, лазаешь, покачиваешь себя. Во! Ради всей этой дамочки, которую я только впервые в жизни увидел. Ты была права. В гробницах были спрятаны ценные секреты. Поверить угу. не могу. Как много мы утратили. Ага. Но снова обретем. Вот, держи. Монеты мне больше не пригодятся. Да и небольшая эта плата за знания. И сходаешь. Ничего, зато пригодятся мне. Три 300... тысячи кредитов, ну Спасибо. Нет. Ладно, плата хорошая, но она все равно не компенсирует мои время затраты. На вас, дамочка. Так, здесь где-то помнится была платформа. А, вот она платформа для прыжка. Бар, отпусти. Нам туда надо. Нам надо туда. Придется здесь опять как по старинке. Ну, вспомним было, я думаю, знаете. Вспомним было, да? Давай, Лара. Кстати, сколько у нас там времени? Я просто стараюсь по тайме работать. У нас еще 21 минута. Прекрасно. Просто по тайме работать, чтобы у нас более не уходило. Но этот эпизод террора у нас выйдет на 41-42 минуты. Большой эпизод будет, конечно. Но, а может быть и быстрее. Сегодня мы пока работаем чисто с вот этими доп-заданиями. Ну и собираем материалы. А следующий эпизод у нас пройдет в Китиже. Это неспроста. Если кто не зашит за нам 8, у меня на Злотусе есть э, 6 кнопочек. И каждую я подмировал на нампадовскую клавиатуру. Это очень удобно. Вот реально, вот... Вот все, кто говорят... Что иметь мышку с несколькими кнопками это. Зачем это морочно? Наоборот, это очень удобно, если у вас палец большой, хорошо проработанный. Кстати, это отличная тренировка большого пальца. Девушки, э, девушкам понравится, если вы его используете в нужных местах. Реально. Так, отлично, молодец. Mm -hmm. Так, залезаем Так Держимся, держимся Не... Она внизу А я доверх Лара, отпускай-ка она внизу, это гребанная платформа. А, подождите, мне сюда... А! А, мне сюда и нужно было так идти. Ясно. Вот. А тут что у нас? Так, и получается... Так, чтобы не скосячить. Правая кнопка мыши, Да. Ласточка не получилась. А должна была получиться. А почему не получилось? Она почему-то, знаете, она сгруппировалась почему-то. То есть, я не знаю, относится ли это к прыжку. Но. Ладно, мы знаем, где находится этот прыжок. Следующий будет самый легкий, он самый низкий просто По своей натуре А! <плод> так Ладно, идемте наверх Что? А, ну это есть Придется оббежать, но это недолго, это недолго Это недолго Проблема таких э, прыжков, знаете в чем? Что ты не можешь сразу понять, что здесь надо. Брат, почему-то она решила прыгать ногами вперед. Привет. Привет. Привет. Привет. Какие дружелюбные? Вот реально здесь общительный народ. Не то, что в городских условиях. Не сам отрицать, я стараюсь не здороваться, но порой люди все такие закрытые, скомкнутые, ну, ну, ну вот совсем для общения будут созданы они. Давай, забирайся, Вара. Так, лезем, лезем, лезем. Может, может, мышка, наверное, не среагировала, как вариант. Бывает такое? Ведь, заметьте, как же хорошо. Вот раньше де... вот делали же нормальные игры. Ну, я имею в виду с хорошим сюжетом отно... по отношению к... к... Ну, к адекватности. Отпусти, пожалуйста. Ла... От... Я сказал, отпусти, а не залезай. Вот так. Um -hmm. Как холодно. Да нормально. Ты это Сибирь. Привыкай. Чего говорю? Привыкай. Ты уже давно должна была адаптироваться, акклиматизироваться. Просто по логике она здесь как минимум уже дня три. Ну ее логики выживания а по факту игрового прохождения так она вообще здесь у меня уже дней так 30 с месяц уж адаптировалась бы но ну, если учитывать что каждый стрим это один день для меня, как бы. а нет больше 40 40 на нас с вами вот этот у нас 43 эпизод это 43 эпизод идет по счету Так. Вот здесь где-то наверху должна быть платформа для прыжка. Ага, вот она. Ну что? Прыгнем в водопады. О, какая красота. Это, это я принципе Слишком красиво. Так, и остался последний прыжок. Последний прыжок. Он на горе... Ну, мы до тут добежим, до да тут добежим, это мне проще, чем устраивать. Прямо в анал. А если не бегал, я бы сервечку тебе выстрелил бы. А так, вот смотрите, он буквально получил заднюю ван... ван... ванал стрелу. Сам виноват! Не ко мне претензии, не ко мне. Сам виноват олень. Так, мы добежали, мы добежали с вами. Это костерочек, мы им потом воспользуемся. А может, нет, не супер воспользуется. Вот этот трамплинчик. Прямо у фода в китиш. Красота, да? Здесь, кстати, здесь реально очень красиво. Лара, дай -ка займем какую-нибудь позицию, чтобы тебя не было видно. Чтобы вот здесь. Можно было бы отснять хороший кадр с же. О! Вот это идеальный кадр! Вы посмотрите! С одной стороны, свет прекрасно ложится. Туман, утренняя заря, да? А вы мне говорите, прыгай уже, зараза! Нам ты такой еще делать? Да, знаю, знаю, знаю. <с> ладно, ладно. Нет! Это не то, Лара. Фу. Ладно. Сделаем еще пробежку. Видимо, игра так и говорит, Нятушки, запусть... Белка. Э -э Видимо, игра мне так и говорит. Нетушки, запиши, как ты поднимаешься в эту гребаную гору. Хотя, Сточик, вот я до сих пор еще бешусь по поводу этих мишеней. Но не переживайте, ребят. Мишени это еще не то, это не самый такой бесячий не, не самое бесящее испытание. Самое бесящее испытание еще впереди. Вы, вот эти та, самые тыквы, они самые бесячие. Когда вы поймете, что с ними делать, о! -о, -о. Мы место нашли да правильно для них. я то, что тыклы бесячие. Да! Крофт. Oh. Попытка 5732 5732, попытка вышла успешно. Испытание пройдено. Я, конечно, не Томас Эдисон но... Похлопаем, похлопаем, похлопаем. С сарказмом. Медленно, но с сарказмом. Ну что, что это за испытание, если у вас грабанная даже адекватная реакция на мышь нету? И, ребят, я не шучу. Я именно столько попыток и сделал. А, я, наверное, в данном случае это Так, у нас еще с вами осталось что? Uh... Тыквы, нам тыквы остались. Сейчас тогда мы к ним туда и отправимся. Привет. О, привет. Ай, вся же нужно церемония, Лара Крофт. Мы доверяем тебе. Многие из нас работали в шахтах красных. Даже когда мы прогнали врага, люди продолжали умирать от странной болезни. Мы слышали о твоих деяниях у старой башни. Пожалуй, не просто так ты оказалась в долине. Случайности не бывает. Так, мы нашли покойного мастера Угуэй из кунг-фу панды. Мистер Угуэй не знал, что вы теперь стали русским. Давай пожаловать. Давай пожаловать, как говорится, в национальное безумие. Ладно, отправляемся дальше. Так, значит, самый короткий путь до местного лагеря. Это вот здесь нам походить. Вперед, Лара, Погнали. Вот так, вперёд! у ой, ой, ой, ой, ой. Ну, не решить же я прыгать как сумасшедший на Вот так вот спокойненько. да да да Интересно, парни здесь еще или. Нет, пропали, все. Это видимо, был последний состав, я так понимаю, у Якова. В общем, оставалась здесь парочка, парней. Э -э Пойдем, в прошлый раз здесь. Ты гуляли и все. больше никого нет. В общем, возвращаемся к теории тыков. Я почитал, по гайдам, что с этими тыками надо. Делать И вы, вы сейчас будете прямо ржать А я беситься Но в среднем будет весело По палате Надо этими тыклами Попадать в некие бочки Как я понял Но нужно понять в какие именно бочки Ты вот, тыкву возьми и давайте искать. Они на картах как бы тыквы обозначены. Но не сами бочки. А мне бочка нужна какая-то. Давайте поищем. Должна быть какая-то большая бочка. Открытая желательно. Чтобы в нее можно было закинуть тыкву. Вот стоит какая-то бочка. Не знаю, что засчитается или не засчитается на нее. Так, ладно. Здесь должна быть бочка. Которую нужно закинуть тыкву. Бочек здесь. Да чертища. Но. Вот, может быть, конечно, это не с... Не... Боченки это. Нет. Вот это отображено так под... А, подожди, Там есть одна большая ешка посередине. Может, бочка все время там стоит? Вот Я на нее не смотрел. Ну-ка. Ну, конечно. Ну, естественно. Вот. О, только не говорите мне, что мне надо бросать туда. Вот они где. Вот что это за бочки. И как я должен в них попадать? Ладно, допустим. Так, ясно. Надеюсь, запас здесь бесконечный. О! О! И мне нужно ухитриться попадать... Вот, кстати, теперь я знаю, что вот это было. Помните, я в прошлый раз э, думал... Там что-то сжигать надо, что-то вроде. И оказалось все проще. Оказалось все проще. <звы> да, не воскрешай. Здесь было 4 штуки, а потом она немножко возвращается. Так, вот, вижу. Так вот надо как-то вот умудриться залезть. Они вот расставили здесь все вот эти вот капканы, а мне потом думают, как вот в эти грибные бочки попадать. Так, ну допустим. Вот давайте вот там попробуем. Так. А, ну вот видите, они постоянно возобновляются Всегда минимум 4 штуки Это хорошо Причем, как я должен был догадаться Что мне нужно именно по каким-то бочкам их кидать Вот чего я вот вот Я не мог никогда этого догадаться, ребят Вот без гайда я бы здесь не догадался бы Ну черт, вот эти тыквы меня настолько выбесили в свое время Что по-другому, ну никак уже было нельзя Попробую на авось <звук> Попал Так И по где-то вон там еще, по-моему, было Если верить Этому делу Вот Они как бы Эти бочки Раз, два, три, четыре Пятая где-то вот здесь Должна быть сбоку, по-моему Она так зарыта, что я ее не наблюдаю. Так, смотрим. Вот это первая. Вторая. А, пятая, вот она где, вот она где. Вот здесь она. Мы ее не увидим, потому что она запрятана вот здесь. Она где-то вот здесь. Ты ее не видишь, но она есть, понимаешь? Ты ее не видишь, а она есть. Ей сейчас прямо надо... Вот... Тут больше прям надо вот, нащ наскрыж... ⁇ нащупать. Вот она, видите? Испытание пройдет до 2000 кредитов. метание от Вот пройдет все испытания. Лары Кров. Лары Кров. Исильница грабниц. Которые могут даже нормальные испытания написать. А ты Ладов, классик, Я еще готов принять тот факт, что тут так как бы дырели, загадки, и все прятали, все сокровища прятали. То есть все. Все запрятано, тебе ничего не находить не надо. Это, это норма. Но тут-то... Но здесь-то... Ну серьезно ж, конечно. Это тут, конечно, реально. Выбешивает. Так, мы здесь все сделали, все в абсолюте, точно. Какую-то фреску я не нашел. Да ладно, я фреску не нашел. Быть того не может. Ну, давайте тогда давай, еще фреску поищем. Я сейчас на это посмотрю. Вообще я удивлен. Я вроде, я вроде думал, что я все фрески здесь нашел. Даже немножко. Даже немножко смущен Сейчас найдем Подождите, фреска, фреска Три штуки Три из четырех А где последняя? Теория бы, наверное, сказал бы где-то вот здесь наверное, так оно, скорее всего, и будет Но Я сейчас гляну, реально, я прям при вас это делаю То есть я не скрываю того факта, что я смотрю Так Да ладно, она здесь? Просто говорят, что, вот просто системка говорит, что вот здесь находится последняя фреска. Потому что я вижу остальные, но вот номер четыре вот здесь. А здесь ничего не стоит. Давайте взглянем. Так, нам получается надо тогда отправиться в базовый лагерь, а как быстро с туда спуститься? А, мы можем сейчас за тут до пешочком дойти. А тут за пешечком, в принципе, несложно дойти. Давайте. Близи пароход должен быть у нас. Наверх. Сейчас мы тут сбоку выйдем. В зону деревушек. И пройдем, и никаких проблем. Только... Мне вот сюда как бы надобно. Вот сюда мне нужно попасть. Так, идем в правильном направлении. Вперед, Лара. Ага, вот и дорога, Вот и дороженька, да. Вот и дороженька наша. Только и опять не туда. Я опять не туда сверху. Мне нужно другое направление. Мне нужно в третье направление. Вот, походу вот это, да? Но это ведет меня сюда, мне нужно вот сюда. Нужно Яку и ко всем остальным. Ко всему вот этому болоту. Во. Вот оно, все наше болотистое. Все у нас приятненькое, прижимненькое, все хорошее странно что фреск кстати фреск я так полагаю у этой же торговки здрасте это еще ну ка а тут что у вас такое Необычно. Ну-ка, Ларс, залезай пожалуйста. Ну, сейчас реально любопытно стало. Я знаю, фреска, фреска. Это какой-то новый путь появился. Мне немножко стало любопытно. А как-то, видимо, здесь должна зацепиться за нее. Там она проходит сюда. Куда-то вот сюда. То есть по этому пути. То есть здесь идет срыв в другую зону. То есть она как бы сюда, а это сюда. То есть я нашел обходняк. Ясно. Походу, по нему и надо было выходить, а я по воде пошел. Нет, ну, допустим, допустим. Не скрываю, не отрицаю, все возможно. Так, значит, они говорят. Э, так. Где-то вот в этом направлении, в этом секторе подразделений, находится фреска тайная. Дамочка, бывшая. У вас ведь, да, здесь? Последователи пророка бежали, но на них напали в Сирии. Да. Всё правильно. Ладно, давайте смотрим быстренько, Все ли теперь... Да. Здесь всё. Сирийский вопрос закрыт. Акрополь. Ну, мы его полностью закрыли еще с вами тогда. Это хорошо. Так. Ммм... Затопленный архив стопроцентный. Путь бессмертных стопроцентный. Затерянный город, а 84 но мы еще там пока проходим. Планетарий стопроцентно. Заброшенные шахты стопроцентно. Дали до греха. Там остался документ. Это мы заберем. Но не сегодня. Научная станция 88%. А, да. Вот эти чисто два кейсика. Давайте заберем. Нам все равно не хватает инструментов. Туда тоже отправимся. Ладно, допустим. Мощный станции заберем, советская база там пусто. Сибири и вершины горы 100%. Сирия из одного отверстия, я не могу забрать, там не хватает. Помните, что случилось в Сирии? Я помню. Кстати, задо нам отличный пол заодно прокачать одну очку. А то что, сидим без дела? Не-не-не, а, не годится, не годится. Давайте отправляемся. Где у нас включить метку? Походим, пособираем все это дело. А ч ты ласточка не прыгаешь? Вода! Каменная внизу. Давай, ладно. вот серьезно. Или гуляет. Так, навыки. Давайте смотреть сразу, что возьмем. Санитар. Полезный навык. Бесшубная охотница, стальные нервы. Главное прицеливание. Санитар у тебя какой? Позволяет быстро бинтовать раны. Данный эффект действует совместно с навыком. Ах, беру санитара Берём санитара Потому что сейчас враги стали жесткими. Зачем мне медленное прицеливание Если мне нужно совершенно другое сейчас Абсолютно другое это Логично Так, по оружию что там у нас В что-то есть На прокачку Но это скорее всего Обычный вариант, да? Поэтому мы не суемся Быстрый переход и отправляемся на научную станцию в Сибирь. Нам вот сюда надо, потому что сюда и сюда сходить. Быстро заберем два материала и готово. Итак, мистер, давайте же с вами выявлять последние оплоты местной красоты. Одна находится здесь, другая здесь внизу. не сначала за нижней, потому что я не хочу плавать подо льдом по сотни раз подряд. А А, нет, походу есть. Ну давайте подо льдом поплаваем. Ладно, подо льдом поплаваем. В принципе, взять, проплыть, поплыть, потом вниз сходить, и там все нормально будет. Потом в следующий раз отправлюсь по-тихому в Так, Ну здесь вроде никого живых уже не должно было оставаться. Так что проблема, наверное, не должна а я, вроде, доходил вот это... Да нет, нет, я тут бегал, а вроде он не натыкался. А, нет, он далеко здесь, нет, не натыкался, не натыкался. Бумага, всего. Силу... Нет, ну, чтобы чисто закрыть карту, я с удовольствием это сделаю. Жалко, что сирии вот так вот не типа, получилось, ну сирии. Ты помнишь сирию? Я помню сирию. И это мне прямо мозолит все это дело. Я с что ли всех здесь, да, ладно? Да. Так, да. последние остались. Это где? Вот чуть <свят> ли не в самом начале. Ну ладно, пройдемся, погуляемся, посмотрим не впервые нам приговорится. На нас трупали! Прочёсываем и Зараза-то какая! Нет, это тебе не повезло, детка. Ладно, что-то ладно, ладно, ладно, что-то ладно, ладно, конец. что-то ладно, под конец ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Отлично. Да, вы под обстрелом из лука. Ну давай, ложи этому конец. Едельбопытно. Почему там положь конец? А я по ним куда они все поддевались? А вот они где А, вот они где все. Сейчас забираю. Вон где они все отдыхают. Так. Так, отлично. Все взяли, все готово, все есть вниз. О, тут, а, тут можно А-а-а. я его, видимо, и видел раньше. Здесь, да, когда я ходил? вот зашел по другой стороне, поэтому и забей. Во. Все, нашли. Вот, нашли. выбрались. И хорошо. Вроде... А, я... а ты изорвана. Я думаю, чего она не просто Она взорвана. Просто, она... просто корпус... корпус просто остыл. Корпус остыл, понимаете ли? Вот такая вот ситуация. Давайте теперь Возвращаться на Круги Своя. Мы с вами там внизу, по-моему, я помню, проходили. Да. Просто мы с вами в, другом, в другой зоне сейчас идем. Все открыто, все приоткрыто у нас Надо ну, же. Столько патронов, блядь, сот. Видимо, было несколько путей заходов и не все они были не открыты. Ну, в это хорошо. Теперь есть как, такие вот пути, можно там проходить, без проблем нет. Все приятно, все компактно. Все чисто, все шуток-крыто. Так. Это я возьму. Нет, на что, потратил стрел, взял стрел, все нормально, все хорошо. Так, что ж, ребят, давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее дособирание всего лутинга. Кроме Бабы там осталось последнее. Но мы ее заберем, я говорю, мы ее заберем. Ну а с вами был Вескин, я был Латай Чингс. до встречи, всем пока. Увидимся!